24 января Академику Российской Академии Наук Игорю Торчевскому исполнилось 90 лет. По случаю его юбилея в Казанском Кремле состоялась церемония честования известного ученого. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. Торжественное мероприятие, посвященном юбилею выдающегося советского и российского ученого, принял участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, а также ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, который от имени университета и от себя лично также поздравил юбиляра. Для нас это большая гордость, что такие люди, как вы, стояли у истоков многих направлений в и в создании нашей Академии наук, нашей веселой в целом, но сегодня человек, который привносит очень много для того, чтобы дальше время В рамках церемонии чествования Рустам Миниханов вручил Игорю Торчевскому орден Дусвыг за значительный вклад в развитие отечественной науки и многолетний плодотворный труд. Я считаю, что совершенно неоценим вклад в развитие фундаментальной вузовской прикладной науки руководство республики. И Табеева, и Ментинера Шариповича. Вы знаете, и о его плодах говорить здесь, все знают, и настоящего руководства республики. И в год науки. Я как я вас Напоминаем Игорь Тарчевский заслуженный деятель науки РСФСР, основатель Казанской научной школы клеточной сигнализации. Основные исследования ученого связаны с механизмом фотосинтеза в экстремальных условиях и биосинтезом целлюлозы. В 1954 году Игорь Тарчевский с отличным окончил биолога почвенный факультет Казанского государственного университета. Впоследствии был заведующим кафедрой биохимии. Игорь Тарчевский достоин множества наград, в том числе престижной премии имени Баха Российской Академии Наук за цикл работ сигнальной системы клеток растений. Диана Латышева, Универньюз.